Всем привет! Вы на канале NB Fitness, и с вами я, Вов Наталья. Сегодня предлагаю заняться мышцами рук. Итак, начинаем. Делаем глубокий вдох. Набираем полную грудную клетку. На выдох расслабились. Снова глубокий вдох. Потянулись вверх. На выдох расслабились. И еще раз. Вдох. Потянулись одной рукой. Второй. Еще одной. Второй. Делаем глубокий вдох. На выдох опустили руки. Хорошо. Вдох. Вдох, еще, продолжаем Руки сильные, напряженные Отталкиваем назад, еще Хорошо, совсем немного Четыре, три, два, один Раз, два, и двойной Еще, раз, два, два Еще, раз, два, двойной И снова, раз, два, двойной Хорошо, руки перед собой в стороны Поворот, в стороны, поворот В стороны, поворот, в стороны. поворот. Продолжаем. Еще четыре. Три. Два. Один. Хорошо. Сделали глубокий вдох. Потянулись вверх. Выдох. Снова вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Хорошо. Еще. По 8. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. 7, 8 и снова. 8, 7. Сделали вдох. Потянулись вверх. Выдох. Хорошо. Руки перед собой Округленной спиной. Тянемся в одну сторону, округленные в другую. Еще в одну. В другую. Еще в одну. В другую. И снова в одну. В другую. Сделали глубокий вдох. Потянулись вверх. Выдох. Развяли ноги. Хорошо. Руки удерживаем перед собой и поочередно поднимаем. Правая. Левая. Хорошо. Медленно поднимаем на три счета. Раз, два, три. И опустили. Раз, два, три. Опустили. Снова раз, два, три. Опустили. Раз, два, три. Еще четыре раза. Хорошо. Теперь все наоборот. Резкий подъем. Раз, и опускаем. Два, Три, 4. раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Раз, два, три. Еще четыре раза. Хорошо. Плечи по кругу. Назад. Руки вдоль корпуса. На два счета. Разводим. Стороны. На два. Опускаем. На два. Снова на три медленно. Раз, два, три. Опустили. Раз, два, три. Опустили. Еще четыре. Хорошо, теперь чередуем. Правая рука вперед, левая в сторону. Раз, два. Опускаем, меняем, два Каждый раз меняем, три Четыре, еще Еще восемь Стоп плечи по кругу, назад легкий присед, наклон руки прямые перед собой на два счета, разводим в стороны, на два, опускаем на два, в стороны на два, опускаем еще продолжаем еще четыре раза Каждый выдох. Еще восемь и задержали пускаем вниз, округленной спиной подъем, плечи по кругу назад, делаем глубокий вдох, потянулись вверх, на выдох расслабились и еще раз вдох, вытягиваемся вверх, потянулись одной рукой, второй еще одной, второй сделали вдох, на выдох расслабили руки, собираем замок за спиной, плечи вперед и поднимаем. Опустили, вторая рука сверху, плечи вперед, снова подъем Хорошо, к себе одна И к себе вторая Сделали вдох, потянули вверх, на выдох, расслабились И еще один подход, все с левой руки Берем лотере, удерживаем перед собой и начинаем с левой Выдох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 Хорошо, теперь все наоборот, резкий подъем, раз и опускаем, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, еще четыре раза. Хорошо, плечи по кругу. Назад руки вдоль корпуса. На два счета разводим. В стороны. На два. Опускаем. На два. И снова на три медленно. Раз. Два. Три опустили. Раз, два, три опустили. Еще четыре. И снова из двух упражнений одно левая вперед, правая в сторону. Правая вперед, левая в сторону. Продолжаем также.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 продолжаем еще четыре раза и на каждый выдох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 Сделали вдох, потянулись вверх, на выдох, расслабились. Для следующего упражнения снова берем гантели. Разворачиваем ладонями вперед, живот подтянут, спина прямая, головой тянемся до потолка. На два счета, к себе, на два, опустили. На два, к себе, на два, опустили. Продолжаем. Еще Еще четыре. Хорошо. Молоточком. На два. Вверх, на два. Опустили. Смотрим внимательно. Провернули гантели боком. Еще. Также четыре. Хорошо. Внимательно. Раз, проворачиваем. Два. Три. Четыре, пять, шесть, провернули, опустили. Раз, два, три, 4 5 шесть. Провернули, опустили. Раз, два, три, 4 5 шесть. Провернули, опустили. Раз, два, три, 4 5 шесть, семь. Еще четыре раза. Хорошо, добавляем разводку в сторону. Раз, два. Локти держим. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Опустили. Раз, два. В стороны. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Опустили. Раз, два, три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Опустили. Снова. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Еще четыре. Хорошо, разворачиваем и полная амплитудой. 8, 7. Хорошо, добавляем. Раз, кантели вместе. 2, 3, 4. Раз, вверх, 2, 3, 4. Старайтесь держать локти как можно ближе друг к другу. Хорошо, на выдох. Еще. Хорошо, добавляем разводку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Опустили. На грудь. Вверх. Прямой угол. Стороны. Прямой угол. Вверх. На грудь. Опустили. Снова к себе. Вверх. Прямой угол. Стороны. Прямой. Вверх. К себе. Опустили. Снова к себе. Вверх. Прямой угол. Стороны. Прямой. Вверх. К себе. Опустили еще четыре раза. Хорошо. Наклон. Тяга. Наклоне. Вниз. Подъем. Вниз. К себе. Вниз. Подъем. Наклон. К себе. Опустили. Подъем. Еще. К себе. Опустили. Подъем. К себе. Продолжаем. Добавляем трицепс, наклон, руки к себе. Выравниваем. Два раза. Согнули. Вниз и подъем. Раз. К себе. Два. Трицепс. Три. Четыре. Пять. Шесть. Выравнивать. Подъем. Раз. К себе. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Выравниваем. Ставим. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Выравнивать. Подъем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять, шесть, выровнять, подъем. Еще сейчас Еще покажи боком. Последний. Теперь только тяга в наклоне на выдох, в выдох, к себе, к себе. Еще еще восемь. За последним не разворачиваем и подключаем трицепс. Выдох. Еще восемь. Делим амплитуду на два. Вверх, на два. Опустили. На два. Вверх. На два. Опустили. На два. Вверх. На два. Опустили. На два. Вверх. Продолжаем. Четыре. И на каждый восемь. И пружина прямыми. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, стоп. Опускаем гантели и медленно округленная спина поднимаемся вверх. Плечи по кругу назад. Сделали глубокий вдох. Потянулись. Выдох. Снова вдох. Вытягиваемся. Выдох. Руки за спиной. Плечи назад. Подъем. Повыше руки поднимаем. Руки перед собой. Пальцы выравниваем. И толчем в стороны. Собрали в кулак вниз. Снова назад. Сделали глубокий вдох. Потянулись вверх. оттолкнули руки назад. Хорошо. Правая на плечо. Отталкиваем четко назад. И за голову левая на плечо сначала только назад ладонь не отрываем затем отпустили ладошку и локоть за голову сделали вдох и на выдох расслабились размяли ноги в одну в другую сторону и еще один подход берем гантели разворачиваем ладонями вперед и все сначала на два. К себе. На два. Опустили. Продолжаем. Еще четыре. Хорошо. Молоточком. На два. Вверх. На два. Опустили. Смотрим внимательно. Провернули гантели боком. Еще. Еще. Также 4. Хорошо, внимательно. Раз, проворачиваем. 2, 3, 4, 5, 6, провернули, опустили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, провернули, опустили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, провернули, опустили. Раз, два.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 Добавляем трицепс, наклон, руки к себе, выравниваем. Два раза согнули вниз и подъем. Раз, к себе, два, трицепс. Три. Четыре, пять, шесть. Выровнять. Подъем. Раз. К себе. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Выравниваем. Ставим. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Выровнять. Подъем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. 6 выравить подъем еще еще покажи бокам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 На сегодня занятие окончено, всем спасибо, кто был со мной, я очень рада, что вы были со мной до конца. Если вам занятие понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока!